Данный урок, опять же, повторение пройденного материала, но это очень важные понятия. Безопасность и анонимность. Про это хотел я еще раз поговорить. Итак, какие правила безопасности нужно обязательно соблюдать. Иметь несколько различных кошельков и стараться не хранить большие суммы в одном месте. Это первое. Следующее. Сделать копии сит-фразы и хранить либо в зашифрованном архиве, лучше не на компьютере, а на какой-то флешке, или на бумаге. Ну, я считаю, что на флешке, конечно, это хранить удобнее. Можно сделать несколько копий и флешки положить в разных местах. Там, не знаю, родственникам оставить, вот у вас флешка, вот у вас сид фразы, чтобы они знали. Ну, хотя бы, да, вот пройдя какой-то курс минимальный, они могли бы воспользоваться вашими деньгами. В случае чего. Или на бумаге. Тоже такой вариант возможен. Следующее. Не хранить деньги большие суммы на бирже. Конечно, там 500-1000 там, долларов можно держать, и если вы там идете покупку какой-то монеты, ну, пусть они там лежат. Но большие деньги не рекомендуется. Инвестиционные деньги рекомендуется хранить в холодных кошельках. Это может быть аппаратный кошелек. Потратьте 10 тысяч рублей, если вы хотите хранить там больше, чем 10 тысяч долларов. И это у вас, я уверен, это у вас окупится. ну Либо это должны быть кошельки, которые там установлены на отдельном компьютере, к которому вы к интернету, который не подключен постоянно, чтобы не попасть под какие-то э, хакерские атаки. Имейте в виду, что стейблкоины, если вы храните в цифровых активах, а в случае форс-мажорных какие-то возникнут случаи, у вас их могут заморозить и, по сути, отнять Вот УСДТ. Стейблкоин подразумевает вот смарт-контракт, на котором он построен, под, есть функция встроенная заморозки ваших активов. Если там какое-то разбирательство начнется судебное, даже на, в отношении компании USDT, могут активы ну, реально взять и заморозить. Конечно, сейчас у него огромная капитализация, там в топ-10 входит по капитализации всех э, токенов криптовалютных. Это будет, конечно, крах. Но, как показало э, то, что произошел крах системы Луна, которая тоже фактически была э, ну, топ-10-15 крупнейших экосистем криптовалютных, а все может случиться. И такой это был самый крупный такой крах со времен начала использования криптовалют. Ну и как-то мы все равно его пережили. Кто-то потерял да, какие-то деньги, кто-то потерял огромные деньги. Значит, все может случиться. Поэтому здесь будьте осторожны. Опять же, диверсификация. Надежнее хранить в биткоинах, чем в USDT. Следующее. Важное замечание – не открывать, не посматривать неизвестные монеты в кошельках. У меня в кошельке TronLink была такая. В такой случай появилась непонятная монета, 10 тысяч непонятных монет. Если такой появился, прям посмотрите в интернете, что делать. Эти монеты нужно скрыть и удалить. Ни в коем случае их не открывать, не просматривать. Это может быть смарт-контракт, который подразумевает как бы открывая его там где-нибудь нажав галочку подписать вы можете дать разрешение на использование вашего кошелька и это может быть закончится кражей ваших монет других поэтому неизвестные монеты если вы не знаете откуда они появились внезапно лучше их удаляйте вот здесь такая э, есть техника безопасности следующее компьютер только свой и только под паролями антивирус никаких интернет-кафе где вы будете там никаких вай-фаев там в метро или там каким-то непонятным непонятной забегаловки где вы подключились какой-то Wi-Fi сети с телефончика и начинаете пер, переносить деньги там из, отправлять деньги из крипто кошельков, у вас может быть транзакции пройдет, но если не дай бог своруют ваши там пароли, если эта сеть не надежная, будьте осторожны. Лучше использовать э, мобильную сеть в этом случае. Ну или свой там домашний Wi-Fi в офисе дома, которому вы доверяете. И очень много вирусов качается вот из таких непонятных Wi-Fi сетей. Будьте осторожны. Конечно, пароли и ваши кошельки не могут находиться без э, незапароленной. Обязательно все это должно быть. Следующее. Не забывайте оставлять инструкцию для своих родственников и близких, чтобы деньги, которые вы инвестировали там долгие годы, не вылетели в трубу, не пропали. Вот, если все это будете вы соблюдать, у вас проблем не будет возникать, никто у вас ваши деньги не украдет. Теперь я хотел поговорить дополнительно про анонимность вашего кошелька. Я не знаю, насколько это вам нужно, но анонимно вот купить валюту можно на самом деле сейчас только за наличный. Это может быть обменник Best Change Через обменник есть несколько точек. Ну, в частности в Москве, в Питере, в других городах, где вы приносите наличные. Сумма, как правило, там большая, от 100-150 тысяч рублей. И после этого, как вы приносите деньги, вам перечисляют биткоины на ваш кошелек, который вы укажете обычно это происходит так сегодня деньги завтра биткоины. но тем не менее этим пользуются и такая схема работает очень часто да все это происходит потом то есть вы здесь должны есть некий риск вот при такой покупке что вам вас кинут но смотрите опять же обменник без имеет э, возможность оставить отзывы если много там транзакций провели если много положительных отзывов то можно до, э, доверять этому источнику и если вы уже один раз обменяли у вас все хорошо прошло в следующий раз там возьмите уже личный телефон а, обменивайте у ниже то есть вот такой а, канал он работает здесь есть единственный риск вы можете получить я уже говорил об этом грязные биткоины которые замешаны в каких-то а, ну непонятных мехинациях, могут быть и вот эти биткоины в случае если вы их потом захотите продать через а, биржу, официальную биржу, централизованную, заведете на Binance, и вдруг, не дай бог, что-то с этим биткоином не так, у вас их могут заблокировать. И, не дай бог, еще начнется судебное разбирательство, и к вам могут реально прийти, вам могут попросить вас подтвердить, где вы их приобрели. Поэтому здесь вот в этом есть опасность. Биткоины, которые вы вот прибыли и хотите сохранить анонимность, нужно продавать через децентрализованные биржи. Но ну, это уже такие тонкости, которые, я надеюсь, вам не пригодятся. Лучше покупайте официально все на бирже, тогда они у вас будут чистые и проблемы у вас никогда с продажей не возникнет. Это касается не только биткоинов, но и других криптовалют. Просто биткоин и эфир чаще используются для отмывания каких-то, для махинаций каких-то серых схем. Есть банкоматы, уже даже они есть в Москве для покупки биткоинов, но комиссии там просто фантастическая, там 7-10%, это очень дорого. Ну, есть условно анонимность, это перевести на биржу биткоины, биткоины, которые вы приобрели, ну, скажем, за наличные, и без верификации на этой бирже, к примеру, бирже KuCoin, вы продаете. Да, это будет действительно анонимно. Риск единственное, что биткоины могут быть грязными, так называемыми. Ну, вероятность это тоже как бы небольшая. Не факт, что если вы там за наличные где-то будете приобретать биткоины, они обязательно будут у вас где-то связаны с какими-то серыми структурами. Аб абсолютно нет. Также, если вы хотите полностью анонимность соблюдать, вы можете также и обменять и на деньги. И, то есть Деньги на биткоины, биткоины на деньги тоже через а, вот такой BestChange обменник. Обменник известный, популярный, можно им пользоваться. Я тоже им пользовался, все тоже достаточно а, цивильно происходит. Соответственно, выводить незасвеченные кишельки, если вы хотите анонимность сохранять. И есть еще, ну мы абсолютно этого касаться не будем, технологии для отмывания биткоинов. Есть различные миксеры, нерегулируемые площадки, в общем, возможностей тоже много. Это вообще отдельное направление, и оно, конечно, интересует тех, кто вот за наличный купил, потом хочет или получил какие-то непонятные биткоины, неизвестно от кого, хочет их отмыть, чтобы они были уже, потом их можно было использовать там на биржах и в других э, официальных источниках. С этим тоже централизованная э, система борется. банки не хотят вообще, ну банки вообще борются против э, криптовалюты, пока для, они видят для себя это опасность в будущем, что они потеснят их, потому что комиссии, как мы видели, да, за переводы могут быть там 5 центов, могут быть полдоллара, а в банке, скажем, с вас взяли бы там 10 долларов. И это, конечно, всех не устраивает, еще чаще банки берут некий процент от транзакций, которые вы проводите, конечно, их это не устраивает, это потери контроля над мировой финансовой системой, и они по мере возможности будут либо бороться, либо будут использовать также криптовалюту, что для тех, кто ее, в нее инвестирует, конечно, это большой плюс и бонус. И еще следующее замечание, что чистые и грязные биткоины лучше хранить отдельно. Я думаю, для большинства, кто смотрит этот курс, они будут использовать централизованные биржи как самый простой способ и не будут заморачиваться. У них всегда будут чистые криптовалютные деньги, которые можно будет без проблем обналичивать по схеме, про которую я рассказывал. Вот, наверное, об этом все, что я хотел сказать. Встречаемся в следующем уроке.